Добрый день дорогие друзья, с вами на связи Лотникова Лёля и сегодня мы с вами будем знакомиться со следующим каталогом, каталогом номер 2 2021 года. Этот каталог будет действовать у нас 24 января по 13 февраля. В каталоге очень много новинок, предложений, с различных акций, скидок. Вот сегодня мы с вами коротенько об этом поговорим и познакомимся. Как вы понимаете, что каталог он продает сам за себя, но мы должны знать, как человеку порекомендовать и что в нем увидеть в этом каталоге, в каталоге, чтобы рассказать о каком-то том или ином продукте. Да, мы не можем знать все продукты, но в каталоге об этом очень хорошо рассказывается. Поэтому давайте, обратим, давайте внимательно посмотрим, что же предлагает нам компания в этом периоде. Как вы помните, что каталог э, у нас он, э, модный, э, такой э, глянцевый, красивый журнал, который хочется и хочется листать. Иногда за этой красотой не видишь, э, не видишь описания того или иного продукта, и оно проходит мимо тебя. Поэтому давайте сейчас будем изучать. Уже я это повторяла, еще раз повторяю. Итак, поехали. Листаем каталог. Обычно я люблю листать каталог и смотреть каталог. Это с самой последней страничке. Но, как правило, на последней страничке бывают уникальные, очень уникальные акции, скидки. А на первых страничках, конечно же, идут новинки. И вот, как бы сказать, здесь же на первой страничке, на которой мы на развороте мы с вами видим новинку. Это губная помада матовый металлик. Это сейчас очень современное направление. И, значит, естественно, Естественно, компания идет в ногу со временем. Губная помада, вот этот новый эффект, который она придает, вот этот матовый металлик, она, значит, делает металлический, металлический отлив и объем на губах. Это настолько красиво. В губной помаде где-то 50% серебристых и 50% цветных микрочастиц. Вот они создают вот этот образ. И, конечно же, палитра очень такая интересная, современная. И желающих, конечно же, выбрать эту помаду будет очень много. Самое главное, ребят, посмотрите, губная помада, она не только а делает красивыми наши губки, но она еще питает, увлажняет. И у нее серьезная стойкость у этой губной помады. И э, насыщенное такое покрытие а, получается даже с первого нанесения. Ну и, конечно же, стержень, стержень скульпторный, э, скульптурный такой по форме губ. Очень удобно наносится губная помада. Ну и цена-то у нее, посмотрите, 399 рублей. Ну, естественно, консультанты, которые приобретают эту продукцию, они приобретут ее на 20% дешевле. Но самое главное, что здесь у нас есть акция, вы тоже на нее обратите внимание. Вот видите, вот справа есть карандаши. Это карандаш-продукт-бонус. Покупайте губную помаду, вот выбрали, положили в корзину губную помаду, то вы можете приобрести этот карандаш. По-моему, тут всего за 3 рубля или за рубль. Вот здесь плохо высвечивается. Сейчас мы посмотрим. А, вот, да-да-да-да-да. Вот высвечивается. Видите, карандаш продукт бонус всего за 3 рубля при заказе, любой губной помады со страницы 2 и 5 то бишь и другая губная помада новинка в этом каталоге нас компания радует губными помадами готовимся к весне готовимся к праздникам готовимся вообще к встречам да и вторая серия новинки это ультракремовая губная 5 в одном то же самое палитра у нее просто Сногсшибательное. Выбор, выбор огромнейший. И она тоже стоит 399 рублей. Но смотрите, насколько. Выгодно приобретать эту продукцию мало того, чтобы минимум с, с 20% скидкой. Вы еще подбираете себе карандаш по оттенке, ну, по оттенку своей губной помады. И она вам всего, карандаш вам всего за 3 рубля. Карандаш, который стоит, простите, 340 рублей. И вам он будет в подарок. Поэтому приобретая и тестируя новую губную помаду, вы получите огромнейшее удовольствие. И продолжаем дальше. Да, также губная помада очень стойкая, форма стержня тоже удобная, которая повторяет контур губ. И кремовая текстура. Это, вот я очень люблю кремовые текстуры, ну, а там уж каждый по-своему, -по э, кому как нравится. Да, и эта же губная тоже, ультракремовая губная помада, она питает и увлажняет наши губ губки. То бишь, она за нашими губками еще и ухаживает. Итак, какие же новинки у нас еще предоставляет компания? Ну, это, допустим, э, скажем так, не новинка, но она не так давно у нас в производстве. Это... Матовая губная помада, это плотное такое покрытие, но оно совершенно не сушит губы. И 11 часов стойкости на губах. То бишь можно не поправлять, не наносить дополнительно губную помаду, а, так как у нее очень уникальная стойкость. Да, в граммах здесь, если мы посмотрим... Если нам вернуться к той губной помаде, которая, вот, ну допустим, матовый блеск, там 3,8 грамма, а здесь 1,7. Но так как у нее используется ее меньше, поэтому 1,7 грамма в этой матовой губной помаде. Но очень хороша эта губная помада в наше современное время, когда мы носим маски. И маски у нас не пачкаются, и не надо э, поправлять наши губки, чтобы они были красивыми. Так что обратите внимание, цена-то всего 250. 59 рублей и далее продолжаем значит и опять парад губных помад одна губная помада лучше другой губной помады и так постоянно компания предлагает все новые новые новиночки которые нам нужны которых мы хотим попробовать но мы любим уже и ту продукцию которую уже пробовали тестировали например вот антивозрастная губная помада в общем, я антивозрастную, вот эту вот антивозрастную помаду вообще всю люблю. Ну, очевидно, может быть, потому что это возраст. И мне она нравится, так как она очень хорошо ухаживает за губами, питает, увлажняет. И вот, вот когда нанесу вот эту губную помаду, и мне кажется, что я просто королева, <чувствую>, чувствую себя королевой. вот. И другая же кремовая губная помада, тоже антивозрастная, тоже из серии Giordani Gold, тоже шикарнейшая губная помада, это качество, скажем так, королевское качество, лично я так это называю, хотя, в принципе, вся помада и все продукты, они высочайшего качества. Но каждый выбирает по своему вкусу. В восторге от губной помады, жидкой губной помады Эликсир. Очень я от нее в восторге. Она трансформируется из глянцевого в матовое. Не растворяется, не скатывается в складках губ. Шикарнейшая. Но особенно люблю, когда это на других, а у себя почему-то не применяю, по той простой причине, ну что-то мне Джордания антивозрастная уж больно заинтриговала, я больше ей пользуюсь. Хотя имею и эту губную помаду и эту губную помаду имею, периодически ее пользуюсь, но вижу, что востребованность очень серьезная, очень много девушек покупают, женщин-девушек покупают эту губную помаду, она так же, как и другая губная помада, не пачкается и долго, долго на губах держится, но и в этой губной пом... практически у всех губных помадах есть PH, но в этой губной помаде 15%, а у нас уже скоро Начнутся, купили губную, купили губную помаду И скоро у нас начинается Уже понемножку солнышко будет хотя и зимнее, но оно будет Так, ну что ж, листаем дальше Парад губных помад, проходим Далее тоже идет Также матовая губная помада Это уже немножечко Другой серии Это губ, матовая губная помада И естественно, как в подарок Как для себя <связвим> Шикарнейшие губные помады но здесь покрытие среднее и длительность, так скажем, небольшая, но тоже очень удобная и хорошая. Сияющая губная помада. Это серия уже немножечко другая. Нет, ну, в принципе, матовая вот эта помада и сияющая помада. Это одна ценовая политика и как на подарок, как... На презент она подходит и также в сумочку кинув кинуть чтобы пошел на работу и всегда у тебя было что-то под рукой ну и сия по немножечко по сияющей губной помаде значит жемчужный сияющий финиш придает губам дополнительный объем ну губки становятся яркими такими да нас объемные значит и красивые яркие оттенки естественно дарят радость и наслаждение обратите внимание что какая серьезная скидка на эту губную помаду ну и каждый из консультантов конечно будет иметь еще губную помаду с минусом за 20 процентов если она тут сейчас стоит 149 минус 20 процентов ну дальше мне кажется просто даром и еще одна новиночка уникальная новинка это парные ароматы парные ароматы Компания Reflame применяет очень часто. Почему? Потому что у компании Reflame семья, любовь, дружба ⁇ это, значит, такой критерий. И, естественно, за семью, за здоровье, за любовь ⁇ это как бы у нас призыв такой. да? Так вот, смотрите. При эти два новых аромата, которых, значит, состо... ну вот аромат состоит из имбиря, бобы тонка и сандал. Вот я не знаю, все, что касается бобы тонка, для меня это аромат уже удивительнейший. И я всегда это покупаю, всегда этим пользуюсь. Ну, просто мне очень нравится сам, значит, вот эта нота бобы тонка здесь в этих ароматах очень высокая концентрация и естественно это парфюмированная вода парфюмерная вода и она держится довольно долго там ну, как минимум 7, 6, 7, 5 7 часов очевидно и смотрите эти два аромата можно с, ну, вместе спаривать можно вместе на это самое ну, так вместе носить вот, э, они даже сделаны так, чтобы два вместе стояли, то бишь и тебе, и мне, да? Э, когда получите свои, э, значит, когда получите каталог, вы эту страничку можете потереть, и э, аромат, естественно, вы уже э, первые нотки, вы их услышите. Но с этим продуктом, по-моему, тоже продукт-бонус. Давайте посмотрим, какой же бонус у нас идет продукт. Вот, отлично. Покупая этот аромат Допустим, вы сейчас берете женский аромат, то вам будет тушь а, для ресниц а, всего за 3 рубля при заказе любого аромата. Видите, вот сейчас я мышкой покажу, вот здесь вот продукт бонус. Если вы покупаете... Мужской аромат вам э, за 3 рубля будет продукт-бонус. Это мужской шампунь. Шикарнейшее предложение, поэтому воспользуйтесь. У нас э, скоро праздник. И, естественно, э, будет шикарнейший подарок. Просто драгоценнейший подарок. Ну, допустим, немножечко давайте я вам расскажу про аромат, который для тебя. Теплые, тонкие, гурманские нотки бобов, тонка, придают аромату восхитительную глубину. И притягательность это для тебя для него сейчас мы перейдем где у нас это на другой страничке у нас было да да для него так для него я уже сказала для тебя не сказала. Да, пряные э, перечно-цитрусовые нотки. Представляете, вот пряные перечно-цитрусовые нотки этого природного афрозодиака придают аромату тепло, яркость, и, э, тепло, э, аромату теплоту и свежую яркость. Ну, вот это вот только что вот пряные перечно-цитрусовые нотки. Все, караул. Понятно, что это уже по нотке афро -зодиака. И, естественно, конечно же, мы будем соблазнять наших мужчин. Ну что ж, право выбора за вами. но ну, Я считаю, что это очень выгодный, очень дорогой и очень ценный будет подарок от вас. Ну, далее, значит, на страницах каталога обязательно, у нас бывает, компания делает на страницах каталога, вот, знаете, в этом каталоге, вот он, вы, ой. В этом каталоге расписание, да, я его называю расписание, расписание, но называют еще рубрикатор, где вы для того, чтобы полистав каталог, понять, где какие, ну, эти линейки, и вы посмотрели на страничку, вот, допустим, уход за кожей, уход за кожей, и там написана страничка, когда вы можете перейти сразу на эту страницу, 58 и сразу смотреть уход за кожей. Кого что интересует, можете листать подряд. И еще очень важно, что в следующем каталоге, в третьем каталоге будет новый аромат. И для того, чтобы вы могли воспользоваться пробников этого аромата, компания сразу же предлагает «Закажи набор за 69 рублей», указав код 128450. Вы получите пробник аромата, вы получите пробник дневного крема на Вэйдж и пробник губной помады. И, конечно же, уже можете во втором каталоге воспользоваться пробниками и собирать заказ на третий каталог, как по аромату, так и по пробникам, вернее, так и по крему для лица. Также на этой страничке рассказывается и показывается, да, вот подвеска. Это новая серия Норхен, насколько я понимаю, новая серия Норхен, она у нас выйдет уже в третьем, а вот и написано, для, из новой коллекции серии Норхен, вот здесь вот написано у нас, которая будет в период с 15 февраля по 6 марта. Ой, как коротко. Вот по 6 марта, если мы сейчас с вами приобретаем вот эту подвесочку на шнурке, на шелковой шнурке, и вот эту подвеску, которая, значит, фантази... называется фантазийный гранат шикарнейшая, но она небольшая такая, 2 на 2,5 сантиметра. Ну, довольно большая, что 2-2,5 сантиметра подвесочка. Мы его приобретаем сейчас за 799 рублей в этом каталоге. А когда э, в третьем каталоге будем покупать э, э, бижутерию э, ну, бижутерию Норхен, да, когда уже откроется нам этот каталог, то вы любой, любой. Э, скажем предмет который будете покупать он будет вам со скидкой на 30 процентов то бишь очень выгодно сейчас купить за 799 рублей эту подвесочку уникальную а потом с огромной скидкой приобретете себе украшение. но самое важное запомните вот тут написано что вы можете приобрести украшение норхен с 30 процентной скидкой только в третьем каталоге, а поэтому мы написали «Период с 15 по 6 марта». То бишь, не, не получится так, что если вы сейчас купили э, подвеску, а потом в четвертом каталоге хотите взять со скидкой какое-то украшение Норхин. Нет, нужно это сделать в третьем каталоге. Итак, поехали Дальше. Чем больше мы с вами познакомимся с продукцией, тем будет, значит, для нас интереснее. Конечно же, конечно же, компания для того, чтобы мы с вами могли как мужчине, так и женщине сделать подарки, или вообще в семью и себе и мужу приобрести, или себе и жене приобрести, то компания, конечно, делает парные подарочки. Вот, и смотрите, на этой странице вам показана новинка из часов. Часы очень важные востребованы. Здесь японский механизм, они очень хорошо ходят, красивейшие часы. Женские, мужские часы, значит, здесь... По-моему, так это розовое золото. Вот, и коричневый э, под кожу крокодила, по-моему, да, под кожу крокодила, ремешочек. Но я хочу сказать: э, розовое золото и коричневый ремешок вот для меня это восторг. Я люблю сочетание этих цветов. Женские часы, ну, это вообще там шик-блеск, да, все блестит, все красиво. И плюс еще к женским часам еще набор с двумя парами сережечек. Они такие аккуратненькие, но они, ну, как бы одновременно, что часы, что сережки, они одной... Ну, модификации так скажем да и там одни и те же кристаллы ну очень красиво смотрится и даже если мы сейчас с вами купим два подарка и мужской и женский то это совершенно недорого получается и шикарные дорогие и такие современные подарки для ваших близких и для себя конечно и так поехали дальше Компания, конечно же, предлагает из новинок еще и более экономичные такие значит, предложения. Это крем для рук и мыло. Всего лишь 139 рублей это стоит. Вы можете также это купить на небольшой подарочек. Можете купить просто для себя. Мыло, естественно, будет в упаковочке, но без пакета, без, упаков... без э, коробочки. Так как этот набор, ну, скажем так, очень экономичный. Всего 139 рублей до минус еще 20%. Но это ни о чем, да? Ну вот. Но еще, конечно же, компания всегда предлагает э, эти... Как они называются? Подарочные пакеты. Подарочный пакет для чего? Ну, для того, чтобы, допустим, вы положили тот же набор из этого крема для рук и мыла положили в этот пакет. И получается очень красивый, серьезный подарок. То же самое, еще что-то приобрели и Положили в пакетик, это получится, получится ну, интересно, красиво и очень удобно преподносить как подарок. И далее пролистываем дальше, тоже новинки. Новинки это тоже из серии, скажем так, немножечко она как бы бюджетная серия, но очень хорошая. Лак для ногтей, дизайнер двойной карандаш для глаз и губная помада. Все это стоит не так. Все, все это по цене вот, допустим, лак глянцевый лак для ногтей 129 рублей. Но здесь предлагается три цвета. Выбираем эти, любой цвет. Значит, и он яркий, стойкий, быстро сохнущий. Вот. И далее у нас идет двойной карандаш. Двойной карандаш ну, с двух сторон по разному цвету. Выбирайте тот, который вам удобен, вернее, который вам нужен по цвету для глазочек. Ну и губная помада. Губная помада тоже стоит 149 рублей. Вот вам, пожалуйста, если вы дарите девушке или там девочке или там женщине, Дарите какой-то подарок, пожалуйста, вот он тут, неполных 300 рублей, у вас получится. Просто шикарнейший подарок на все случаи жизни, да, то есть полностью, чтобы навести себя, ну, не полностью, но привести себя в подарок. Это тоже новиночка. Как правило, из этой серии долго, быстро меняются предложения, и, естественно, долго они не будут в каталогах. Далее мы с вами смотрим. Это туши. Наши шикарные туши, которые вы любите, которые выбираете. Естественно, будете выбирать то, что вам необходимо. Вот, например, тушь с экстремальным объемом, значит, у нее стойкость 24 часа. Это огромный такой объем получается. Ну и тушь с эффектом кошачьи глаз, тоже полюбившаяся для женщин, для девушек, полюбившаяся туши, которые предлагают в этом каталоге. Цена очень-очень низкая, тоже можно воспользоваться. Короче, выбираем то, что нам нравится, выбираем то, что нам подходит. А цены очень демократичные. И далее, ой, как мне нравится вот эта серия, ну правильно называет «Позитив» чувства, позитив чувства. Здесь самое главное нужно обратить внимание, что вот здесь в этой серии, в этой серии э, арома, вернее как э, натуральные эфирные масла, не синтетические, а натуральные эфирные масла. Мне очень нравится вот вообще все четыре все четыре, да, к ним еще есть и туалетная водичка, это она, конечно же, не стойкая, конечно, она не стойкая эта туалетная водичка, там пусть она на два часа там легкая такая сопровождающая приятный аромат и, естественно, как мы знаем, что если здесь натуральные масла, то наши наши легкие, наше дыхание, она воспринимает это все не болезненно, а наоборот воспринимает все положительно. И каждая из этих, скажем так, серий, вот нежная лаванда. Вот, ребят, всегда я и мой столько вечером. Ну, лаванда, она же успокаивает, да? Цитрус будораживает, правильно? Или вот бархатная слива, это что-то хочется какой-то эффект какой-то получить, да? Какое-то наслаждение, поднимается настроение какое-то. В общем... Попробуйте эту серию, и сейчас она предоставляется в... с огромнейшей скидкой, и я думаю, что обязательно нужно ее попробовать. Ребят, вот э, даже если вы сделаете, ну, купите только для себя, вы получите царственное наслаждение. Подарите вы своим э, знакомым, друзьям или кому там вы хотите подарить, э, они также оценят ваш подарок, очень оценят. Ну и далее продолжаем, значит, новинка – это большой объем, для, большой объем пены для ванны. Честно скажу, я пены для ванны не пользуюсь, ну, так как я не люблю принимать ванну, я люблю принимать душ, вот так вот. Вот, поэтому сказать, какой я восторг получаю от этой пены, хоть от одной, хоть от другой, ну тут две новинки предлагается пены для ванны. Я не могу, но хочу сказать, что за 369 рублей 750 миллилитров пена для ванны – это круто, это круто. А уже 300-граммовые 179 рублей, ну, мне кажется, это очень демократично. Выбирайте и пользуйтесь, кто любит и пользуется пеной для ванны, или, возможно, ваши друзья пользуются. Вы можете им предложить или подарить, ну, по какому случаю вы его будете приобретать будет понятно и так дальше поехали на этой страничке конечно на этом развороте предлагают нам значит серии тоже демократичные цены серии серия по уходу за, за лицом для рук и для губочек и для губ смотрите крем для лица он питает и значит питает э, и предотвращает обезвоживание, действует как защитный барьер от холода. Да, у нас уже февраль остался, да, январь уже практически прошел, февраль остался, но у кого-то это еще идут холода, у кого-то, может быть, уже скоро закончится, но в любом случае эта серия еще актуальна, и цена на нее... Тоже демократичная. Прям очень огромные скидки. Прям на 50, на 70 процентов. Обратите на это внимание и воспользуйтесь, кому это нужно. Вот, то же самое крем для рук. Он тоже защищает от холода, от сухого воздуха. Очень хорошая серия. Вот, далее. Ну и, конечно же, маски. Маски для лица, тканевые маски. Вот для меня они сейчас полюбившиеся очень сильно. Я их люблю. Почему? Потому что... Это удобно, маска сразу готова, ты ее накладываешь на личико и наслаждаешься, получаешь удовольствие 15 минут. Далее, там еще бывает, остается жидкость. Так вот, я на следующий день еще беру эту жидкость и еще наношу. То бишь, я ее использую до конца. Ну, а вы смотрите, как вы будете пользоваться. Всего лишь эта маска 159 рублей. Это полное удовольствие, всего лишь за 159 рублей. Итак, продолжаем дальше. Да, тут вот уже компания нам предлагает серию молоко и мед Любимейшая серия. А бестселлер, по-моему, это молоко и мед Она э, с самого создания организации самой компании Reflame. И здесь она, значит, в разных и в праздничных и сериях есть и в обычной серии есть в общем маска для волос маска для волос молоко и мед если ваши волосы не утяжеляет именно этот состав молоко и меда то это самая удивительная маска значит я немножечко другой пользуюсь маской но шампунь и кондиционер пользуюсь мне очень нравится но, опять-таки, вы выбираете сами. И самое главное, что на этой странице есть такое уникальное предложение. Именно на странице 32. Скидка 50% на любые два продукта. То бишь, если вы берете шампунь и кондиционер, то вам каждый продукт будет по 219 рублей. Или, допустим, вы берете там еще в другом складе, вернее, две маски покупаете, то у вас будет стоит каждый продукт 319 рублей вот. далее на другой страничке на 33 страничке тоже предлагают нам молоко и мед это правильно пишут что бесконечный медовый месяц это, это просто правильно назва, название даже просто вы покупаете крем для рук молоко и мед подарили это уникальнейший подарок или для себя взяли. Я раньше очень много была в дороге, и мне всегда нравился покупать вот этот крем для рук и тела, молоко и мед. И где бы я не мылась, где бы я руки не мыла, я всегда им пользовалась. Это было очень-очень комфортно, и получаешь удовольствие. И мерцающее масло для, дела, для тела. Вот в этом раскладе у нас идет... Праздничный выпуск. Он тоже с огромной скидкой. Посмотрите, с огромнейшей скидкой идет. И э, когда, накупавшись, вы наносите это масло мерцающее для тела. Но оно действительно тело получается мерцающее, шелковое, ухоженное такое. М -м, вообще королевство. Ну что ж, продолжаем дальше. Детки, наши детки, как правило, трудно достать эту продукцию. Когда хочешь заказать, ее бывает на складе. Недостаточно. Достаточно. Ну, так постарайтесь заказывать это прямо в начале каталога, если хотите порадовать своих деточек. Здесь сразу же а, предлагается, значит, и мыло, и туалетная вода, и шампунь для волос и тела. И это тоже новинка и постарайтесь как можно быстрее ее приобрести. Ну и цены, конечно же, очень-очень низкие. Для праздника компания нам делает все, чтобы мы были с вами счастливы и счастливы наши детки. И далее мы с вами продолжаем вот эта уникальная серия. Эта серия, я даже пыталась примерно такого качества ходить смотреть в магазине, но там цены баснословные, там не докупишься. И вот здесь предоставляется шампунь и кондиционер. Я от них в восторге, я ими пользуюсь. Это средство значит, для волос. Это не только натуральные и полезные экстраты, а восстанавливающие минералы и забота о природе. Это уникальный шампунь, уникальный гель для душа и уникальный этот, как он, быстро хотел сказать, и тут же у меня и, и уникальный э, нежный кондиционер. Я всегда покупаю, без него не нахожусь, потому что мне очень нравится. Но вообще мне очень много разных продукций. Почему? Потому что все зависит от того, э, какое у меня настроение, чтобы, пом чтобы тем или этим продуктом попользоваться. И здесь же есть у вас предложение, что любой продукт у вас будет за 299 рублей, при заказе два продукта, то бишь покупаете два продукта, кондиционер и шампунь, и у вас каждый продукт будет стоить 299 рублей. Очень серьезно экономите. Далее, еще тут у нас будет сейчас какое-то предложение. Смотрю, расческа гребень. А, да-да-да-да-да. Расческа гребень тоже очень огромная скидка за 79 рублей. Шикарнейшая расческа. Я ее пользуюсь, особенно когда крашусь. Вот, и предложение, конечно, для наших волос, значит, для укладки и шампунь и кондиционер. Защита волос от морозов. Это, этот шампунь и кондиционер очень удобен, когда на улице мороз, когда наши волосы, естественно, Естественно, подвергаются различным шапкам, и все мы одеваем, и получается а, а, вернее, как вот этот статический эффект. Так вот, шампунь это антистатический, имеет антистатический эффект, ну и кондиционер, конечно, тоже. И для он удобен, хорошо, когда мы делаем, ну, когда мы волосы укладываем, кондиционер этому помогает, чтобы наши волосы не не портились то бишь это дисциплинирует наши волосы даже в экстремальных погодных условиях защищает также еще от воздействия Солнце, то бишь, от ультрафиолетовых лучей. В общем, комплекс этот нужно брать. И тем более, он практически с огром, да, что практически, на 50% процентов скидка, огромнейшая скидка. Да, компания нас в этом году, в этом каталоге очень будет баловать, очень, да, да, да. И вот здесь тоже, посмотрите, все, и маска для волос, и шампунь, и кондиционер. И еще важно, что значит... Сейчас я еще раз посмотрю. Да, да, да, да, да. И важно, что здесь еще есть большой объем. Вот 2 Excel есть большой объем, который всего лишь за 339 рублей. Естественно, это очень выгодно, вы можете приобретать и маленький, и поменьше, который 200 мл, но компания предлагает нам с вами за 339 рублей всего лишь, 4, всего лишь за 339-400 мл. Сыворотка, сыворотка шикарнейшая, она очень хорошо ухаживает за поврежденными волосами, придает увлажненный вид. И э, запеч запечатывая секущие кончики. Ребят, вот на глазах, на глазах смотришь и кажется, неужели это правда? Ну и, конечно, маска для волос. Ну как без маски? Ведь надо же, чтобы наши волосы были защищенные, чтобы были ухоженные. И вот эта серия, она от семи признаков поврежденных волос. Сухость, ломка, секущие кончики, отсутствие блеска, ослабление, пушение, непослушность. Применяя вот эту серию, конечно же, вы получите сногсшибательный результат. Но поехали дальше. Моя любимая серия. И еще продолжается молочно-медовая нежность для рук. Ну, это шикарный. Скраб для рук и крем для рук. Если мы будем с вами применять их как бы одновременно, естественно, мы результат получим сногсшибательный. Это набор, он сразу идет и скраб, и крем для рук. Этот набор всего лишь за 319 рублей. Ну, разве не медовая нежность, не медовое счастье, не медовые значит, огромные скидки. Далее. И хочу остановиться очень сильно на серии. <смех> азис покоя в шумном городе. Это точно азис покоя в шумном городе. Муз для душа слушайте, на, у нас полюбила вся семья, и семья моих друзей, и семья моих кумовьев все получили именно э, удов... и огромнейшее удовольствие, и все мы всегда ждем когда же этот мусс будет в продаже и вот он, он, не всегда бывает и вот он, пожалуйста, с огромнейшей скидкой, этот мусс здесь 200 миллилитров и э, пена так сильно увеличивается, его так много, надолго хватает, э, в общем, мы все его любим, всегда им пользуемся, ну а с Скраб, скраб с морской солью э, и частицами миндальной скорлупы. Отшелушивает, разглаживает и смягчает кожу. Я вообще без него не могу. Не, вообще без него никогда не нахожусь. Я его постоянно покупаю. Ну и ароматический диффузор это э, ну это обязательно. Это обязательно стоит у нас в ванной. Я всегда его покупаю. Вот как раз он мне теперь будет и нужен и надо будет приобрести в этом каталоге как-то я что-то его проследила в тех каталогах. Далее, и далее, жидкое мыло. Я всегда не устаю повторять, что э, если я захожу в какие-то, ну, скажем, кафе, там или еще где-то мою руки, э, и я начинаю брезговать теми чужими мылами, которые непонятного происхождения, жидкие и непонятные, э, я всегда с удовольствием и с ослаждением пользуюсь именно жидкими мылами от Арифлейм. Посмотрите, во-первых, какая красочность, да, вы можете даже выбрать под интерьер свои ванны, кухни, или где вы там моете руки. Вот. И, конечно же, можете выбрать по цене ну и важно что э, все эти э, жидкие мыло они не только нам моют наши ручки они еще ухаживают за нашими ручками увлажняют конечно же еще я вообще все все все мыло покупаю что есть э, и у меня всегда они есть в запасе по той простой причине что э, во-первых это любой подарок э, во, во вторых это любой презент и в третьих э, у меня кругом это все стоит для того чтобы у меня всегда это было под рукой очень люблю очень люблю это лимон и экстракт вербены вот она желтенький крайний крайний вот поэтому посмотрите приобретая даже если опять говорю про подарок почему потому что праздники рядом даже если вы купили это в подарок и подарили своим родным и близким они будут в восторге во-первых цвет дизайн но когда они начнут мыть ручки о, ну это полное наслаждение поэтому ребят приобретаем цена очень демократично очень я удивляюсь в этом каталоге столько столько скидок огромных ну и те кто любит брусковое мыло вот у меня внук он просто бруск, брусковым мылом наслаждается он постоянно им пользуется и конечно же я стараюсь для него выбрать удивительные красивые мыла, от которых хочется мыть и мыть ручки да здесь предложение компания делает вот эти все мыла, которые здесь предоставили, они все в коробочке. Их, значит, комфортно будет подарить. Есть мыло, которое массажное мыло. Вот оно из спа-предложения. Видите, массажное мыло. Да, эти, ну там еще в крапинке есть. Оно как бы массажное поскольку-постольку. Почему? Потому что вот эти вот выпуклости, они быстро стираются. Ну, я получала наслаждение, когда им пользовалась, от того, что они стираются. И действительно какой-то маленький эффект массажа. Ну и, естественно, мыло, которое где 8 минералов и шведская жимолость для обновления кожи. Тоже пробовала, специально пробовала как новинку, и я получила удовольствие. И обратите внимание, что цены также демократичны. И даже если вы какой-то презентик подарили из брусочка мыла, человек будет наслаждаться и получать огромнейшее эстетическое и вообще общее удовольствие. Итак, продолжаем дальше. Ножки, ножки. Очень много всегда говорю про ножки и про средства, средства которые предлагает компания «Арифлейм». Конечно же, интенсивный уход, это, как бы, он смягчает самую грубую, огрубевшую кожу. Всего... Всего за 3 дня, ребят, попользуйтесь 3 дня и увидите этот эффект. И цены опять-таки, цены опять-таки огромные скидки на все, на все средства, которые необходимы, чтобы наши ноги были, прекрасно выглядели. Если у вас есть какой-то мозоль, допустим, вы натерли, да, или там у вас образовался этот мозоль, пожалуйста, вот он, кремик, который вы можете им воспользоваться. В общем, вот эти все средства высочайшего качества вы Пользуясь сами, получите огромное удовольствие, и ваши ноги вам скажут огромное спасибо, и вы увидите, насколько они стали у вас еще красивее, нежели были. Ну и, конечно же, есть инструменты для э, обработки ваших ножек. Обратите на это внимание. Далее, значит, тут я тоже хочу остановиться, значит, я не пользуюсь триммером, я как-то не пробовала никогда его, ну, не пришлось мне так. А вот пласти, это восковые полоски, здесь для лица, значит, я, да, для, для ног нету, да? А, да, нету, только для лица. Я пробовала эти полоски, мне понравилось, но когда у тебя, ну, как бы много там наросло, тогда не то, что много, а вот как бы их видно, эти волосики, тогда их убираешь. Но они у меня всегда есть, периодически, потому что помогают. Обратите внимание, это уже огромнейшие, очень огромнейшие скидки. Но хочу остановиться на интенсивное увлажнение и комфорт. Именно на эти Значит, на крем-гель и на интенсивный лосьон хочу остановиться. Почему? Потому что это средство, вернее, как продукт или как правильно назвать, ну да, продукт, который необходим особенно людям во время менопаузы. Это сногсшибательный. Это сногсшибательный продукт, который работает так, как здесь написано. Вот, допустим, возьмем крем-гель с текстурой, мягко очищает кожу, обеспечивает комфорт в интимной зоне. Значит, это хорошо пользоваться, когда человек, ну, когда человек уже, ну, в возрасте, да, вот, у нас очень много предложений в компании Reflame есть по интим-гелям, но на эти я хотела бы обратить внимание, ну, очевидно, потому что у меня уже есть возраст, работает, вот, вот, как написано, так и работает. И вот этот несмываемый лосьон интенсивно увлажняет и устраняет сухость и быстро впитывается. Женщины поймут у которых дискомфорт это бывает дискомфорт существует когда начнут применять вы меня поймете что экстракт календулы он работает именно для женщин возраста в период менопаузы и вы потом просто не будете отказываться от этого продукта и будете всегда приобретать и конечно же можете порекомендовать своим друзьям вернее, подругам вашего возраста. Остальные, конечно, там представляются, но там они без скидки, но вы решаете. Но именно для менопауз... период менопаузы это самые лучшие средства, которые я знала. Ну и детки, наши детки. Все продукты, которые представлены значит, в каталоге и вообще представлены это Арифлейм для детей с нуля, да они все на 95% из натуральных ингредиентов, конечно же, это одобрено этими педиатрами, и причем педиатрами не просто педиатрами, а ассоциацией мировой педиатров, для чувствительных, для чувствительной кожи, без отдушек, значит, пригодны для, с первого дня, Гипоалл... гипоаллергенные формулы, то есть никакой аллергии у ваших деточек не будет, без парабенов и естественно строгие Экологический контроль. Так вот здесь компания нам предлагает с вами опять уникальную акцию, уникальное предложение, что если вы купите три средства сразу, а три средства это полный уход за вашим ребенком, да, то она будет стоить всего лишь 1035 рублей. Заметьте, вам она будет еще на 20 дешевле. Вот этот комплекс, вернее как, вот этот набор который вы купите для малыша, если вы подарите вашему новорожденному какому-то другу, вернее, новорожденному вашей, вашей какой-то дружной компании, в смысле знакомым или для своего ребенка, поверьте, вы увидите на тысячу процентов качество, которое необходимо для ребенка, и вы будете очень довольны. Далее, смотрите, зубные пасты, зубные щетки. Я пользуюсь зубными пастами всеми, которые предоставляет компания Арифлейм. Естественно, распределяю их. Вот зеленая у меня всегда. Это идет в ночь, то бишь вечером я зеленое чищу на из трав, которая, да. С травяным комплексом я чищу вечером, а отбеливающим, конечно, чищу утром. Сейчас я, конечно, зубной щеткой, зубными щетками этими не пользуюсь. Почему? Потому что перешла на электрическую зубную щетку. Для меня она более комфортна. Но зубные щетки я всегда покупаю, потому что приезжают гости, чтобы всегда у меня была... Были минимум 5-6 чистых новых зубных щеток для моих гостей. А важно, хотела бы отметить, что смотрите, когда вы видите на странице, на странице вот такой значок зелененький, это благотворительная программа Арифлейм фонд жизни те, э, жизнь детей с ДЦ, ДЦП. То бишь приобретая на этой странице продукты, зубную пасту, зубную щетку, компания с продаж эти, этих продуктов отчисляет определенный процент детям, которые живут с ДЦП, то бишь мы помогаем, мы делаем благотворительную программу. Да, я понимаю, что это какие-то там небольшие копейки, но представьте, когда нас пришло 10 тысяч человек, и каждый купил а, даже просто по одной зубной пасте, и пусть с этой зубной пасты даже просто по рублю перечислится. то это уже уйдет 10 тысяч рублей детям, которые болеют такой ужасной болезнью. И мы с вами... Вольно или невольно участвуем в этой благотворительной программе. Поэтому никогда не жалейте купить зубную пасту, зубную щетку, даже если у вас она сейчас есть, положить ее в впрок. Она всегда пригодится, она всегда вам будет нужна, пусть не сейчас, но через месяц она вам понадобится. А именно с этой страницы купить, почему? Потому что благотворительность сделаем нашим деткам. На этой страничке, конечно же, все продукты, представленные, практически нет. Скидки только вот, где красное вы видите. Это нежный крем для интимной гигиены. И перчатка, еще перчатки, щетка для тела, уникальная щетка для тела. Это есть скидка, на другое нет. Но это красивые волосы, как по маслу, из серии Элио. На нее здесь нет скидки, но я очень люблю эту серию. Всегда ей практически пользуюсь, я многими пользуюсь. Но эту я больше всего элео, больше всего люблю. Итак, листаем дальше. Итак, листаем дальше. Ну, в общем, серия, которая тоже, скажем так, из эконом-класса. Но она, как бы сказать, высочайшего качества и... Если у кого-то не, ну, как бы нет проблем с кожей, нет проблем с чем-то, а просто нужно питание, пожалуйста, берем эту серию и покупаем, и питаем. Но самое главное, что любые две а, по специальной цене. Если вы покупаете у любых два продукта по специальной цене. Например, увлажняющая маска а, стоит 49 рублей. Две вы покупаете, вы купите по 39 рублей. Ну, уже огромнейшая эко экономия. Вот, и э, важно, на что хочу обратить внимание, что когда вы покупаете, прежде чем купить продукт или когда вы его выбираете, обязательно читайте, обязательно читайте, что пишет и рекомендует компания. Мы сейчас с вами не можем все перечитать, пересказать, потому что это будет очень долго. Так вот, маска для лица, эта формула с глицерином мгновенно дарит глубокое увлажнение. А нам с вами что нужно? Конечно же, увлажнение. Разглаживание питает кожу, поддерживает уровень увлажненности 24 часа и простите это всего лишь за 39 рублей такой эффект Обратите внимание, то же самое вы можете говорить вашим клиентам. Вы читаете каталог. Не просто там в руки отдали каталог, и они так полистали, красивые картинки посмотрели. Вы поговорите с человеком. Итак, не будем мы с вами, значит, на этом останавливаться. Вы поняли, вы поняли я думаю. Продолжаем дальше. Это же серия, это же серия, но только теперь уже у нас здесь идет средство для умывания и универсальный крем для лица и тела. И смотрите, здесь такая же акция «Любые два» по специальной цене. Тут мало того, что цены невысокие, да плюс еще у нас с вами идет здесь акция. Это серия, которая питает и увлажняет и защищает нас с вами в определенных условиях, холодных или там ветреных вот эта серия конечно же не решает каких-то проблем она конечно же не убирает морщины она конечно же не подтягивает ли на наши овал лица она просто ухаживаем да когда людям это нужно вот мне здесь очень нравится щеточка я покупала такую щеточку которая помогает глубже очистить кожу лица и пока я не пользовалась вернее пока у меня не было аппарата для очищения лица я конечно пользовалась этой щеточкой уникальная попробуйте мне очень понравилось а бальзам для губ но ну, это вообще всегда лежит в сумочке почему потому что если вдруг э, я где-то нахожусь где ветреная погода то у меня всегда она есть, когда я не хочу пользоваться губной помадой. Итак, поехали дальше. Я думаю, вы заметили, да? И, кстати, обязательно обратите внимание это вашим клиентам на это предложение, потому что это очень выгодно. И далее другая серия у нас идет, которая уход и осветление работает с ног действительно, и ухаживает, и осветляет, то бишь, и э, увлажняет, и осветляет вот это тоже формула с глицерином эффективно растворяет грязь и макияж освежая кожу то бишь это смотрите это я сейчас проговорила про средства для умывания есть средства которые снимать макияж ну то бишь д макияж да а есть средства которые для умывания очищения кожи так вот очень-очень хорошее средство из этой серии, где мы с вами можем покупать, оно недорогое, и пользоваться. Но ну, это особенно хорошо и для, де... для детей, для людей возраста, ну, вот до 20, до двух, до 20 лет, с 15 лет, с 14 лет, даже с 13 лет, я думаю, что это можно. Да вообще всегда нужно применять очищение. И, конечно же, скраб. Скраб есть. И крем для лица. Здесь это средство очень хорошее для ухода. И тоже все контроли, конечно, пройденные, это дерматологические контроли. Вот здесь витамин В, витамин Е и, конечно, без парабенов и без ГМО. Укрепляет, защищает барьер, питает кожу, предотвращает потерю влаги. И помогает выровнять и осветлить тон кожи в течение, с течением времени. То бишь не сразу по, на, попользовался, он тебе осветлил кожу. Нет, нет, надо попользоваться. И опять-таки я повторю, что здесь та же акция. Любые две по специальной цене. Ну, тут вообще дешево придешево получается. Так, дальше слово дешево не будем говорить. И дальше то же самое, новые, не новые серии, серии, которые предлагает компания «Арифлэм». Это серии по уходу за лицом, когда у нас сейчас с вами нет каких-то огромных проблем. Мы просто кожу свою поддерживаем, да. Вот, например, матовость без воспалений с чайным деревом и лаймом. Это если у нас идут возрастные проблемные какие-то изменения на коже. Естественно, мы будем пользоваться с вами этими сериями. И свежесть и увлажнение с и кокос. Внимательно прочитали, внимательно изучили и предложили своим коллегам. Но с... цена, конечно, демократичная, очень демократичная. Если мы, значит, где масло чайного дерева, это уникальное масло чайного дерева. Сейчас его тут самого масла нет, но оно здесь присутствует в этом, в этих продуктах, оно очищает, и вот этот лайм, он как бы помогает матировать лицо, да, а далее друга, другая серия, это алоэ, это он увлажняет, и кокосовая вода, органическая кокосовая вода, она придает свежесть, конечно же, людям, которых еще нет проблем с кожей, как я уже говорила, по увяданию, по подтяжке, по морщинкам, это другие серии, которые решают эти вопросы. Ну и это, конечно же, продолжение этих серий, вы тоже читаете, смотрите, так, не было у нас там акции. Нет, здесь у нас акции не было, возвращаемся, идем дальше. Значит, вот эта серия это сос против воспаления. Это уникальная серия, я ее пользовала, пробовала. Мне сильно понравилась двухшаговая маска Detox, Очень мне понравилась. Сразу я не поняла ее. Вот, ну, когда начала. <coughs> когда я ее разогрела, вернее, нанесла и на, на лицо, вот первый этот красненький, получается разогревающий эффект, а потом уже использовала второй, то, конечно, я уже получила огромное удовольствие. Но когда я смотрю на вот эти, эту серию, вспоминаю себя в подростковом возрасте и думаю, вот плохо, что тогда не было вот таких средств, которые помогали бы нам очищать наше личико, чтобы не было вот этих воспалений. Тогда, вот честно, я, я страдала от этого. Ну, потом все это выровнялась со временем и так продолжаем дальше смотрите компания нам с вами предлагает по уникальной цене средство любое за 199 рублей при заказе любого продукта из этого каталога то бишь вы какой-то заказ там себе оформляли так у нас нету тут суммы на какую сумму сейчас я посмотрю при заказе любого Продукта из этого каталога, то бишь, суммы нет. Вот эти очищающие средства, это чтобы снимать демакияж. Да, это очень хорошее средство. Вот, и, конечно же, им нужна вот мицеллярная водичка мягкая формула без спирта с экстратом водорослями очищает снимает макияж успокаивает охлаждает, охлаждает кожу шикарнейшая и второе у нас есть отшелушивающий скраб для лица это скраб который э, отшелушивает микрочастицы с карлупы, э, микро Короче, содержит э, отшелушивающие микрочастицы с королепы миндаля. Ну вот миндаль мне везде нравится. Так что берите, пользуйтесь, и э, на него в этом каталоге огромнейшая скидка. Если даже у вас еще есть, купите себе в запас. Почему? Потому что э, по такой цене... Эти, эти продукты бывают очень-очень редко. Итак, поехали дальше. Дальше у нас уже идет а, серия по уходу за лицом, где уже более, пусть она еще не профессиональная, но уже которая решает определенные проблемы. Конечно же, чтобы подобрать какое-то определенное а, а, средство, нужно понимать, какая проблема у вас с кожей. Да? И здесь мы с вами значит, тогда и выбираем тот набор который нам необходим это уход набор по уходу для выравнивания тона кожи если у нас тон неровный нам нужно обязательно воспользоваться этой серией и для улучшения нашего улучшения действия конечно существует активатор сыворотка против пигментации выравнивает тон кожи и придает ей мягкое сияние это этот активатор нужно использовать перед кремом здесь вы все как раз прочтете узнаете но цена опять-таки демократичная с огромной скидкой выбираете смотрите другая серия это у нас а нет это дополнительный уход есть вернее как для основного ухода по серии против пигментации здесь еще ночной Крем и защитный крем-флюид против пигментации еще есть. И есть дополнительный уход. Это очищающая глянцевая маска для всех типов волос. И, конечно, бустер для лица. То, что нам увеличивает, вернее, бустер, он, как правильно сказать минимизирует воздействие свободных радикалов и возвращает коже сияние он помогает нашей коже восстановиться как можно быстрее и далее переходим на следующую серию которая дает нам увлажнение на 24 часа и тоже как вы понимаете нужно работать комплексно комплексно когда мы с вами комплексно ухаживаем за лицом конечно же эффект получается быстрее во много раз и все вот эти вот серии, которые я сейчас вам говорю, это серии, которые... На основе шведских ягод и морских водорослей, да, все это вот эти Optimal серии, они все из натуральных ингредиентов. Так что из натуральных ингредиентов полный комплекс и еще по таким ценам, ну, это находка, находка для того, чтобы ухаживать за лицом. И еще у нас очень появились новиночки дополнительных уже так много, вот этих специальных смечающих средств. Они продаются в коробочке. Насколько я понимаю, в коробочке, и сколько же их в коробочке, Тут три в коробочке. Их тоже очень удобно, красиво подарить, и всего лишь за 349 рублей. И далее, на, следующей, на этой страничке, уже, конечно, эликсир для упругой кожи. Когда-то в свое время я начинала и с этой серии ухаживать за своей кожей. Вот, и, ну это уже плюс 40, здесь мы с вами уже решаем проблемы, не просто э, для молодой девушки, да, а когда у нас уже начинаются проблемы с кожей, конечно, это уже возрастное. Ну и начинается наша любимая, ну, в крайнем случае для меня, любимая серия это на Vage. Эта Это серия, которая усиливает, увлажняет на 89%, усиливает сияние в 25 раз. Ко мне, конечно, она уже не подходит, это не тот возраст, хотя, как сказать, кто может в этом возрасте еще и может применять этот этот набор. Почему? Потому что э, как дополнение можно им поработать. Вот. И смотрите, когда мы работаем с вами в комплексе, это в 7 раз эффективнее. Вот эти все продукты, которые здесь представлены, они высочайшего качества. Но ну, вот э, существует в мире качество по уходу за лицом? Так вот это высочайшего качества. И продается он в коробочке. Вот такой набор в шикарнейшей, красивой коробочке, э, который которые, ну, такое, знаете, ну, скажем так, такое впечатление, что там не... 5000, он 4799, да, не на 5000 подарок, а на все 20-30. Это упаковочка и, естественно, сама форма всех баночек и тюбиков, она очень красивая. Ну, а когда человек начинает пользоваться и получает эффект э, довольно быстро, то это, это, конечно же, конечно же, это человека заставляет задуматься. Ну, и вот эта серия, тут хотя бы и пишут плюс 30, ну да, плюс 30 начинают э, э, морщинки уже где-то, ну, у кого-то и в 25 не начинается, но нужно смотреть по э, необходимости и по проблемам с вашей кожей. Я и в свои 60 тоже самое пользуюсь периодически, я меняю наборы вот э, этим набором. Почему? Потому что он действительно убирает, э, он очень сильно уменьшает морщины. Итак, поехали дальше. Тоже в такой же коробочке, и он приносит 127 бонус. Баллов. Ребят, на вот именно на серию Novage нужно обратить внимание и очень сильно. Для тех, кто любит ухаживать за своей кожей, для тех, кто следит за своей кожей, да и вообще, кто хочет красиво выглядеть. Итак, поехали дальше. Серия, которая вот фиолетовая Novage, это придает нам эластичность. Вот и доказано, клинически доказано, что 40% эластичности восстанавливается за 4 недели. Вот этими сериями и значит, состояние кожи, которое усилит антивозрастной, и комплексный уход, лифтинг-уход, всеми сериями я пользуюсь, и меняю периодически. И, конечно, серия, которая комплексный уход против пигментации. Вот Получилось так, что я очень много была на солнце, и у меня пошла пигментация, и когда. Я воспользовалась вот этой серией, ребят, но ну, она не то, что там 2-3 недели, она за неделю у меня начала уже работать и показывать, как она работает. В общем, предлагайте, рассказывайте, дополнительно про Novage у нас есть еще информация, можете брать и рассказывать людям. И, конечно же, есть дополнительные еще уходы, Но ну, это, в первую очередь, маски от которых также получаешь 33 удовольствия пока когда пользуешься потом значит вот еще знаете вот здесь есть увлажняющая эссенция для лица от Novage. я и пользуюсь да ей надо не каждый день но результат дает очень хороший не пользовалась еще кремом для лица против покраснений потому что мне нет и эмульсия для против воспалений, значит, буду покупать в этом каталоге, потому что я понимаю, у меня где-то стали выскакивать, после, вернее, как выскакивать эти вот воспаления, и я поняла, что мне нужно это приобрести, так что я в этом каталоге точно это приобрету. И хочу остановиться на вот этом аппарате. Ребята, чудо, аппарат чудо, который очищает, массирует, Значит, здесь есть разные насадки, вот, отшелушивает. И, естественно, я им пользуюсь, естественно, я его применяю. И так ни один салон мне еще ни разу не очистил лицо. Как воспользуюсь всеми продуктами и вот этим аппаратом очищается у меня лицо от средств oriflame Рекомендую купить. Скидка на него хорошая. Вы можете его за 50 процентов взять, насколько я понимаю, вот. И пользоваться. И поймете, результат будет на лицо, когда вы начнете пользоваться этим аппаратом, применять этот аппарат. Ну массаж. но ну, это вот крем нанесла и массаж сделала лица, ну шикарно. Или вот эта щеточка очищающая. Нанесли средства очищающее средства, щеточкой прошли, умылись, все красота. И далее, питательное масло для умывания. Вот это масло для умывания, оно не только можно им умываться и очищать, но еще и снимать демакияж. Делать демакияж, вернее. Оно делается как молочко. Мне нравится, знаете как, когда... Я его нанесу на лицо, потом помассирую, помассирую, и она делается как молочко, ну, как вроде пеночка какая-то. И, э -э -э, и потом, значит, э -э, когда вот это вот все лицо-лицо и я и декольте им также протираю, и потом просто умылся водой. Я люблю умываться водой. Мне нравится вот это средство питательное масло для умывания. Оно у меня тоже закончилось, и я его как-то не видела в каталоге, и надо будет срочно-срочно покупать. Далее, эта картинка у нас, вернее... Разворот у нас, где нет скидок. Ну, тут тоже все по уходу за лицом. Смотрите, выбирайте. И здесь, конечно, бустеры для лица, которые нам делают дополнительный уход. Ну, тут пока ни на что скидки нет. Ну, что ж, поехали дальше. Поехали дальше. И мы переходим с вами уже... Значит, а, ну вот тут еще у нас есть на Вейдж, это красота снаружи и изнутри, курс на сияние увлажнения кожи. Это двухфазный пилинг для лица. Всегда беру, осталось немножко, тоже нужно уже заказывать. Значит, действительно выравнивает и тон кожи, и текстуру кожи. Она выравнивается, делается гладкой. Мне очень понравилось, и, естественно, я его периодически применяю. Его каждый день нельзя делать но периодически можно. Так, и так что рекомендую. Скидка огромнейшая, брать точно нужно. И далее у нас пошел, значит, серия Wellness. Ну, Wellness. Wellness это, как я всегда говорю, ну на вэйдж это просто класс. Ну и теперь и серия Wellness это, конечно же, просто просто класс. и Итак. Первое, что у нас с вами на, на страничке, это «Акваглоу». Феноменальный, феноменальный напиток, который сокращает количество морщин уже после 15 дней приема. Ребят, настолько увлажняет нас изнутри. Настолько это работает, вот я даже по ногам всем рассказываю, я сразу не поняла первый раз, а теперь всем рассказываю. Когда начинаешь применять, вот у вас сухие пяточки, там сухие ножки, да, стопы вернее, у вас постоянно там очищение, чистить надо, там педикюр делать. Ребят, когда начнете применять Акваглоу, поймите, все уйдет, все снимется. И ваши пяточки и ваши ножки будут увлажненные, морщинок будет меньше. И этот мастер маникюра, педикюра нужен будет только для того, чтобы там ну, ноготочки привести в порядок. Обязательно покупайте, обязательно пробуйте, применяйте все. Все работает с ногшибатиной. Итак, поехали дальше. Wellness Pack. Wellness Pack это вообще продукт, которым я уже пользуюсь больше семи лет и не буду прекращать пользоваться, потому что это мое здоровье. Здесь есть две капсулы омега-3, одна капсула антиоксиданта и одна таблетка мультивитамины и минералы. Все то, что нам необходимо для нормального функционирования нашего организма. Это вот необходимо как, как воздух. Поэтому компания нам еще предлагает сделать подписку, чтобы была у вас скидка. Так, вы берете с 20% скидкой плюс подписка, если вы сделаете, там их разные есть подписки. Вот, ну, про одну скажу. Сделали, если вы подписку, три каталога подряд берете платно, четвертая вам будет бесплатно. И получается минимум 45% скидка. Итак, поехали. На практически на все продукты, ну не на все, но на многие продукты также есть такая же скидка, это лояльная скидка. И сейчас мы с вами настро... находимся на странице, где у нас есть, где нам предлагают три вида коктейлей. Это тоже незаменимый продукт, в котором есть белок, который нам очень необходим. Выбирайте по вкусу. Я пользуюсь ванильным. Почему? Шоколад не особо люблю, клубничный тоже не особо люблю, но пользуюсь ванильной. Ваниль и клубничный периодически меняю. Ванильный почему? Потому что я люблю туда добавлять различные фрукты, ягоды разные, смешиваю, взбиваю и пью. И насыщение нашего организма белком который нам необходим для э, роста наших клеток, для нашего здоровья, конечно, это уже будет полноценно. Wellness Pack плюс коктейль, ребят, все, здоровье наше будет практически готово. И так далее. Компания еще много делает предложений Wellness, которые, в, так скажем, по, в разброс по коробочкам, я их называю. То бишь Омега-3 вы можете купить отдельно. Я его покупаю омега-3. Отдельно для чего? Для того, чтобы дополнять в моем возрасте, значит, для того, чтобы у меня не было с венами проблем, для того, чтобы у меня значит кровь активно двигалась так скажем да не загущалась омега-3 необходим тоже как воздух поэтому я увеличиваю себе до 4 капсул Две у меня был Pack, и плюс я еще дополнительно покупаю для того чтобы вас ну, дополнять и с венами не страдать также компания предлагает помимо этого еще и детский мультивитаминный комплекс и омега-3 тоже можно сделать по подписке и и, естественно, будет также 45% скидка. Уникальный продукт для детей тоже незаменим. И еще есть протеиновые батончики. Батончики рекомендую всем, но особенно тех, у кого сахарный диабет. Очень хочется сладкого, а батончики нам с вами помогают насытиться и не получить того вредного сахара, который нам всем диабетчикам, ну, как бы, вредный, да. Вот, поэтому я всегда батончики, батончики покупаю и пью с ними чай. Вот, и, конечно же, здоровье нашего кишечника – это залог хорошего самочувствия. Это, конечно же... Пребиотический напиток с пищевыми волокнами. Незаменимый продукт для всех людей мира. Итак, поехали дальше. Вот, новое предложение, новое предложение, но о нем более подробно мы с вами познакомимся в отдельном каталоге. Или а, наведите, из вот здесь написано, чтобы получить больше информации а, об этой суперновинке, которая нам придает... Прилив сил, раскрытие потенциала, полную концентрацию расслабление и покой. Я жду эту продукцию жду скорее бы я ее могла купить при чтобы получить и получать это наслаждение но более подробно вы можете узнать вот здесь где я сейчас показываю мышкой отсканировав страницу через приложение oriflame это ароматы это ароматы эмоции которые дают эмоциональное благополучие равновесие это важность нашей жизни. Арифлэм предоставляет нам эту коллекцию эфирных масел и 100% натуральных ингредиентов, которая, конечно же, протестирована нейробиологами для управления эмоциями, восстановления баланса и хорошего самочувствия. Очень жду, очень. Почему? Потому что мне это лично нужно. И я думаю, что это нужно всем, ребят. Поэтому обратите внимание, изучите, предложите своим знакомым, близким чтобы они могли этим воспользоваться. Самое главное, что здесь никакой химии. Итак, поехали дальше. Аксессуары. Красивейшие аксессуары. Как для двоих они предлагают? Стиль для двоих, чтобы у мужчины и женщины, у мужа и жены были там значит, одинаковый, одинаковый стиль. Много предложений бижутерии. Вы можете это с 50% скидкой брать. Выбирайте. Здесь очень много предложений. Мы на них останавливаться не будем. Потому что это... У нас и так очень много времени занимает. И так, поехали дальше. У нас оказывается с вами еще новинка. Вот так вот. Эту новинку вы можете получить за 3 рубля. За 3 рубля, купив аромат. Купив аромат. Так, это нет, это не новинка. Это тушь или нет, новинка, да? Вот, эту тушь, новинку вы можете получить, купив аромат. За, купить, вернее, за 3 рубля. Обратите на это внимание. Тушь, звезды в глазах, красота тень. Итак, поехали дальше. А вот хотела вернуться, значит, чтобы э, правильно разобраться в модном макияже, э, смотрите, э, э, в, смарт в смартфоне целый каталог и даже больше. Наведите, вот сюда отсканируйте, вот либо э, с приложения, либо вот с этого с, э, ну, с телефона на скан, и вы или как он QR-код называется. И вы более подробно узнаете о модном макияже. Наши партнеры не только производят продукцию, они нас обучают и помогают, как правильно пользоваться этой продукцией, как выглядеть шикарно. Итак, поехали дальше. Тут еще есть новинка карандаш-подводка для глаз. Тут предлагается, по-моему, Карандаш-подводка для глаз. Да нет, несколько цветов предлагается. Выбираете. Тоже очень серьезные скидки. Стойкость этого карандаша до 13 часов. Шикарная. И, конечно же, тушь. Два разных эффекта. Видите, они составляют тушь, ну, как составленная, да. И она получается, что вы можете и такую, и такую одновременно иметь тушь и пользоваться тогда, когда вам удобно. Здесь все показано, рассказано. Так, и везде, конечно, демократичные цены. Ну, и вот это, конечно, чудо для бровей. И, конечно, предлагают и пинцет, и расчесочку, и карандашик тоже предлагают. Но самое главное, помада для бровей. Я от нее получаю щенячий восторг. Мне так нравится пользоваться именно этой помадой для бровей, что я отказалась их где-то подкрашивать, где-то еще я просто беру. И ей этой помадой наношу. И даже все седые закрывают. И в течение дня ничего не видно. Итак, поехали дальше. Здесь уже у нас бесконечный магнетизм. Много образов в одной палетке. Здесь вы можете собирать. Собирать себе, ну, купить палетку и собирать цвета, цвета какие вам необходимы. Не то, что вам положили в палетку, а вы положите в палетку тот цвет, который вам нужен, которым вы будете пользоваться. Есть палетки, где 6 цветов, есть палетки, где 2 цвета. Вот здесь вы и выбираете. Так, мне хочу еще вам обратить внимание на праймер для век. На него тоже серьезная скидка. Я уж не знаю, с какого возраста начинать им пользоваться, но я им пользуюсь. И когда у меня нет праймера для век, мне кажется, я не одета. вот И когда наносишь, веки так разглаживаются, тени на них хорошо ложатся. В общем, получаешь колоссальное удовольствие. И средства для снятия водостойкой косметики. Тоже обратите внимание, скидка серьезная, прям большая скидка на нее. Итак, поехали дальше. Нежный френч за 4 шага. Опять-таки повторяю, что компания не только продает продукцию, она нам еще Показывает, рассказывает, и учит, как этим пользоваться. Вот, э, внимательно познакомьтесь, э, изучите, не будем останавливаться, потому что тут шаг один, шаг, два, шаг, три, шаг, четыре, все понятно, все ясно. Выбираете, какое покрытие вы хотите сделать, и шикарно! Все шикарно получается красивее, лучше, чем в салоне э, ногти. так поехали дальше. И тоже там огромнейшие скидки вот по этому поводу мы с вами прям разговаривали на вебинаре я рассказывала как в домашних условиях можно получить шикарнейший маникюр во-первых жидкость для снятия лака она без ацетона это самое главное вот ацетон он сушит наши ноготочки потом их нужно восстанавливать вот без этой жидкости для снятия лака просто как бы иногда приходится когда нет в каталоге а у тебя уже закончилась ну и я прямо аж, мне кажется, что у меня и внутри все аж сжимается. Не хочется им пользоваться другой, по той простой причине, что я понимаю, какой вред приносится, ну, несется моим ноготочкам. И далее. Про масло кутикулы, о том, что оно ухаживает и смягчает нашу кутикулу. Наша кутикула никогда не бывает разорванной, некрасивой. Она бывает нежной, тоненькой. И, конечно же, укрепляющее средство, которое для ногтей, я им тоже всегда пользуюсь и очень мне нравится сейчас обновленная, вот, которая укрепляет наши ногти, наши ногти мало того, что становятся крепкими, здоровыми, еще очень красивыми, но еще хотела бы вам обратить внимание на ночную маску. Ночная маска для ногтей, ну это как находка для наших ноготочков, я так сказала бы. Это экстракт красных микроводорослей, помогает восстановить жизненную силу ногтей. Это о чем говорит? О том, что если вы пользовались когда-то наращиванием ногтей, там еще что такое, ну, эту, скажем, пластиночку ногтей у вас повреждены, ребят, начинайте применять, у вас сразу же все восстановится. Сразу же восстановятся, у вас будут ногти, розовая красивая пластиночка и ноготочек на конце беленький. Это практически французский маникюр, но чуть-чуть, может быть, поярче можно сделать для него. Вот. И, значит, восстанавливает мочевина в этом в масле, восстанавливает уровень увлажненности ногтей. А пантенол питает и возвращает ногтям гибкость. Они у вас не будут ломаться, лопаться. В общем, восстановите свои ноготочки очень быстро. И даже если вы не делали наращивание, возможно, у вас не пьете витамины, возможно, с ногтями какие-то проблемы, вы также можете воспользоваться этой маской, и маска вам очень-очень поможет. Но, конечно, если мы будем с вами пить витамины, пользоваться по уходу за лицом, ногами, руками, волосами, всем на свете, желудком, да, вот продукция компании «Рифном», ребят, вы будете выглядеть Изящно, красиво, здоровыми, мыслящими и, конечно, долгожители. Итак, поехали дальше. Здесь новинки, значит, инструменты по уходу за ноготочками. Конечно, тоже обратите внимание, если у вас нет этих наборов, конечно, можете приобретать. Итак, поехали дальше. Но здесь есть как по для, по уходу за лицом, так и по уходу за руками и ногами. Ну, тоже что-то цены вообще вообще очень демократичные обратите внимание итак поехали дальше а вот нарощенные реснички не то что нарощенные а как бы наклеенные реснички на да? я никогда не пользовалась смотрю за девчонками наслаждаюсь а, довольно хорошо их покупают наборы эти вы их тоже можете купить с 50 процентной скидкой кто делает 150 бонус-баллов. И тут все, как надеть реснички, как снять реснички, и как наклеить реснички, наложить их реснички, все сказано. Но ну, естественные есть, кукольные и очень густые. Ребят, ну, красиво смотрится, замечательно. Я таким не пользуюсь, не могу порекомендовать, что хуже, что лучше. Но тоналкой я, конечно же, пользуюсь. И пользуюсь различной тоналкой. Так, что-то я убежала с этой тоналки. Здесь у нас, так, адаптивная тональная основа. Значит, адаптивная тональная основа, конечно, для меня это находка, мне очень нравится, очень нравится, легко ложится, долго держится, а, тут единственная у меня была проблема подобрать цвет, надо вначале заказать пробник, а потом уже покупать, а, с цветом я тут немножечко пролетала, а так вообще адаптивная тональная основа это просто класс. И поехали дальше. Значит, очень много предлагает компания, значит, здесь и компакт, компактной пудры, и консилер предлагает. Много чего предлагает для того, чтобы мы с вами красиво выглядели. И еще закрепляющий спрей, спрей для лица, ой, спрей для макияжа. Это я пользуюсь, мне очень нравится, тоже действительно закрепляет, тоже хорошо держит. Ну и, конечно же, база под макияж, она нам необходима, чтобы наше лицо было ровное и выглядело изящно. И вот этот бальзам для губ еще не не пробовала, но это тоже новинка, который значит нежный приятный оттенок, морщинки менее заметны, улучшает внешний вид губ, разглаживает кожу, ну отлично и подготавливает губы для нанесения помады. Так надо купить, раз подготавливать, значит все нужно купить, иначе потом буду думать, жалеть, но ничего. Так, поехали дальше. Ну да, он тоже так это экстракт алоэ вера для смягчения увлажнения кожи. Губ, губ так, увлажнение кожи, губы более ухоженные. И масло зародыша пшеницы. Вот из чего состоит наша новиночка. Ну, поехали дальше. Итак, крема, угу. Так, придает свечение. Да, да, да, ни разу, правда, не покупала. Что-то я не... Как-то про него прошла мимо. Хотя нет, пользовалась, пользовалась, пользовалась, брала у Кати. У Кати был, я пользовалась. У -у Удивительное средство. Но здесь обновленный дизайн. Ну и компания, похоже, предлагает еще и э, обновленный, и не обновленный дизайн. Да, легкое покрытие при нем можно наславить. Очень-очень тонкое покрытие получается, и ты получаешь матовую кожу, но и увлажненность на весь день. Значит, ингредиенты у нас здесь с вами, значит, вот именно в этом, в этом, значит, что тут у нас? Для, это, для жирной, да, это для жирной комбинированной кожи, защита 30%. Так, значит впитывает излишний сибум, убирая нежелательный блеск и визуально маскирует поры. Отлично, это для жирной кожи. А для нормальной сухой кожи мы с вами смотрели значит, на этой страничке да недорого для такого отлично и поэтому ребят мы с вами непременно должны его попробовать тем кому это необходимо и поехали дальше дальше это идеально ровный тон антивозрастной уход пользовалась мне очень нравится и очень нравится и мне кажется его так надолго мне хватало что просто хотелось уже скорее чтобы он закончился а, ну, что-то так много и много, мало уходит, но и ПАЖ здесь, вернее, не п.а., а этот защита 35 от солнышка, уже увеличенная защита, чтобы не, как бы, наше лицо не портилось. И со временем, конечно, он сокращает пигменты, пятна и выравнивает тон кожи. Шикарнейший, значит, шикарнейшее средство это крем, да-да, крем. Мульти, ага, Инф... да, да, да Так, поехали дальше, что-то я одно смотрю, другое говорю, и поехали дальше. Стрелки, стрелки, я их никогда не делаю, не умею, а, пыталась, но потом поняла, что они мне не нужны, но на девочках, смотрю, просто класс. Вот, и, естественно, подарим ресницам объем и длину. А, смотрите, вот... Так, что тут у нас... Где? Здесь тоже любой продукт всего за 399 рублей. Вот, а вот объемная основа под тушь я ей постоянно пользуюсь. Мне очень нравится. Обволакивает каждую ресничку. После нанесения туши ресницы выглядят более объемными. И объем ресниц мгновенно увеличивается. И вот подтверждение, что на 94%. Это вот беленький вот этот флакончик. Вот это ультра удлиняющая тушь для ресниц. Я не помню, беру все и то, и то пробую, но не помню, пробовала или нет, но думаю, что отлично. Раз они заявляют, так, значит, так и будет. Тем более, что любой продукт всего лишь за 399 рублей. И поехали дальше. Тональные основы, которыми я также тоже пользуюсь. И цена на них здесь, я смотрю, очень демократичная, хорошая. Приобретаем. Естественно, желательно заказать сначала пробник, чтобы угадать в тон то, что вам нужно. Но самое главное, обратите внимание, что тон, который у вас был зимой, он будет один, а летом он у вас будет другой, чтобы э, планировали, когда э, сейчас между весной и зимой вот сейчас на, на сегодняшнее пользование, допустим, у вас один тон будет, он будет светлее, а уже когда будет солнышко, тогда уже, конечно, будет тон другой. Ну и, конечно, румяна. Румяна, бронзер, стики, это вообще э, класс, они как бы всегда, как бы он нужен. Итак, поехали дальше. Здесь мы тоже с вами рассматриваем уже странички, где палетки. Палетки с тенями. Ну, это уже здесь с готовыми тенями оттенки. Вы убирайте, какой вам удобный. И, естественно, оттеночный гель для ухода для бровей. Тоже пользуюсь, мне тоже нравится. Вот, но помадка для помада для бровей, то мне вообще очень понравилась. Так, тоже цены очень демократичные, скидки очень огромные, обратите внимание. И вот эта серия у нас пошла, которая очень хороша для молодежи, можно вот выбирать по цветам, все отличный блеск для губ, да, да, да, адаптивный блеск для губ. Так, поехали дальше. На этой страничке у нас скидки нету практически, по-моему, нет, на жидкий хайлайтер есть скидка. Вот, и еще на что-то тут скидка. А, и на хайлайтер, хайлайтер в шариках тоже есть скидка. Если это необходимо, обратите внимание. Так, поехали дальше. Ну а теперь у нас начались ароматы. Ароматы это вообще, скажем так, наша жизнь. Да, мы с ароматами живем, мы с ароматами спим, мы ароматы слышим везде. И вот смотрите, именно вот этот аромат который с нами, вот, роскошный аромат сирени, нежный, деликатный, такой настоящий, словно только что сорванный букет, в котором можно погрузиться э, лицом. Смотрите, э, именно вот эта сирень, белая сирень, это э, говорит о том, что аромат высочайшего, так скажем, не то что качества, а высоч... средний... Нет, скажу точно. средняя концентрация аромата, но а, востребована уже более пяти лет, более пяти лет этот аромат, и он еще в спросе, и всегда пользуется. Значит, белая сирень любят многие. И более подробно об этом вы можете точно также узнать, отсканировав через приложение Арифлейм, и вам все будет подробно описание. Итак, снова новый, новый аромат, который мы недавно с вами увидели, который мы недавно начали пользоваться. Вот смотрите, здесь сохраняет исходную интенсивность до 6 часов. Я я лично в него влюбилась в этот аромат особенно меня мне очень нравится это сам флакончик такой вот в виде сумочки кошелечка как не знаю как правильно назвать и здесь тоже будет бонус продукт бонус давайте посмотрим дальше Продукт-бонус. А, не у нас продукт-бонус. Не, не на той страничке, на этой страничке будет продукт-бонус. Когда вот на это здесь предложение эссенция тоже, я очень люблю этот аромат. Он у меня всегда есть. И с самого начала я в него как влюбилась, так он у меня всегда и есть. Но на данный в данном случае, смотрите, сейчас еще посмотрю пробник для кого. Ага продолжение истории сенс ага. смотрите здесь покупаешь сейчас полистаем покупаешь флакон так туда назад идем значит что у нас здесь у нас здесь по насколько я понимаю предложение такое значит покупаешь аромат плюс тебе бонусом за сколько интересно плюс тебе бонусом идет парфюмерная вода Мини-спрей, то бишь вы покупаете большой 50-миллиметровый 50 э, флакончик эссенс, а вам еще бонусом идет мини-спрей. Отлично. И еще оцени новинку следующего. Ну, это чтобы купить пробник. Вот здесь вы можете заказать код пробника и э, оценить новинку следующий э, аромат, который Giordania Gold Essence. Это уже другой, си, другая, другой аромат. Так что обратите внимание, что это очень выгодно. 2 и плюс вам еще э, будет бонусом спрей. Это очень выгодная будет покупка, но если это подарок для себя, любимый для кого-то, это будет очень-очень выгодный подарок. И Love Potion. И Love Potion тоже более 5 лет, или, вернее, 5 лет, 5 лет вместе с нами. Это одна из любимых, один из любимейших ароматов, значит, которые любят женщины. И самый первый, самый-самый начальный, это был значит, Love Potion, который уже более 10 лет с афраздиаками. Я его раньше покупала очень много, сейчас конечно, есть другие ароматы, но очень хочется вспомнить и этот аромат. И тоже очень демократичное предложение. Цена его вообще 2 300, а нам с вами за 999. Я так понимаю, Love Potion, да, любой Love Potion за 999 рублей. ребят, это очень хорошая скидка для того, чтобы мы с вами могли сразить наших мужчин именно этими ароматами. Итак, поехали дальше. Люсия. Ну, это э, правильно назвали аура нежности. И что тут не написали, сколько лет она уже с нами, но очень, очень много она с нами. И всегда она востребована легкая, нежная. Э, ну, вот просто, не знаю, э, настолько э, оно ненавязчивое, приятное, это туалетная водичка, женский легкий аромат с цветочными нотками. Вот я как бы цветочные нотки, слова, сразу как-то останавливает. Но когда здесь, простите, незабудка, белая смородина, древесный шлейф, спокойный деликатный такой э, э, аромат идет ну в общем я наслаждаюсь этой туалетной водой и всегда покупаю когда она у меня заканчивается ну вообще у каждой женщины я думаю должно быть не меньше 5 ароматов почему потому что у женщины за один день только бывает не менее 10 12 настроений аромат наносится э, по настроению Итак, э, поехали дальше смотрите здесь скидка тоже 50 процентов огромные скидки вот. Ну и тут вот эти ароматы, не будем на каждом останавливаться а, по той простой причине. Что это будет очень долго. Скидки, да, тоже серьезные, но я хочу сказать: вот Enigma она что-то примерно напоминает Love Potion. И э, когда-то, э, по-моему, даже Enigma первая вышла потом в Love Potion. Когда-то вот э, я ее любила, а потом затпили меня другие ароматы. И поехали дальше. А, вот этот классический клад, классический клад э, это ну, просто всегда в спросе. Просто всегда в спросе. И скидка на него 55 процентов. Поехали дальше. Здесь тоже, смотрите, продаются так что они в Любой набор за 519 рублей. Либо тот, либо этот. Ну, по-моему, он в коробочке продается этот набор или нет? Нет, не в коробочке. Он не в коробочке продается этот набор, но любой из них вот, допустим, этот. Сейчас быстро скажу сейчас быстро скажу угу. а, в набор входит спрей дезодорант для тела и парфюм, парфюмерный крем для тела ну шикарно а, и крем для тела и спрей одна, одного аромата шикарно вот вам четыре предложения и один набор стоит всего 519 рублей шикарнейший подарок как для себя любимой так и для кого-либо и так далее поехали дальше Значит, здесь у нас ароматы без скидок. Обратите внимание на цены и какие нам цены предлагают. Вот. И далее здесь у нас, значит, спрей для тела и постельного белья. Есть у меня, применяю, но что-то не часто забываю про него. Обратите внимание, тоже скидка серьезная. Если вас это интересует, приобретайте. Ну и пошли еще вот у нас, я не знаю, дальше что будет. Но здесь опять парные ароматы и опять Специальная цена на любые по 799 рублей. Это просто шикарнейшие, шикарнейшие ароматы, как для мужчины, так и для женщины, и тем более они парные. И вот этот аромат, я его первый раз услышала на Пальма де Майорка тогда, он только новинка был действительно безупречный стиль для делового для сильного крепкого мужчины конечно этот аромат просто как находка по обратите на это внимание ну и аксессуары если необходимо вашим мужчинам а тем более скоро праздник то можно приобретать далее поехали дальше здесь также для наших мужчин до да, пошли ароматы все именно для мужчин по той простой причине что Праздник, мужской праздник у нас первый, женский потом. Вот и обратите внимание тоже на эти уникальные ароматы, которые будут делать наших мужчин еще более красивыми, еще более сильными, еще более внимательными к нам. Вот везде скидка по 50 цены вообще очень такие демократичные. Так, закажи аромат отдельно или в наборе. То бишь, вы можете заказать набор, а, значит, и клад, и плюну, аромат плюс э, э, дезодорант, антипреспирант. Этот набор будет стоить 1199, ну, еще минус 20%, или просто один аромат, э, 1769. Ну, конечно же, выгоднее заказать э, отдельно в наборе. Вот, так я не поняла, коробочка тут есть или нет. Сейчас мы внимательнее посмотрим по поводу коробочки. Так... Что тут у нас набор входит? Так, продается в коробке. Вот я вот плохо видно. А, вот нашла. А, продается в коробке. Вот и коробочка лежит. Смотрите, какой красивый будет дорогой подарок, шикарнейший подарок. Обратите на это внимание обязательно. Ну и эта водичка, которая вот не написали опять сколько лет она уже с нами. Эта вода, она всегда востребована. Эта вода, это всегда в продаже, и на нее еще скидка есть. Вот сейчас в данный момент 45 так что не упустите этот момент. Ну и, конечно, наша серия Glacier тоже за 629 рублей тоже неизменная водичка, которая всегда востребованная. Вот они все туалетные воды с огромными скидками. Приобретайте, не переживайте, что у вас подарок получится не, как бы, ну, в общем, не то, я сказала. Вот, и ваши подарки будут просто шикарные. Просто шикарные ваши подарки будут. И тут тоже мужская, я так понимаю, что это более мужская серия. Ну, это такие за 149 рублей набор, где гель и мыло, брусковое мыло будет в пакетике целлофановом, не в коробочке. Или вот гель и мочалка. Рассмотрите там дальше. То бишь, очень хорошее предложение для презентика. Вы можете приобрести так далее. Ну и как же можно не говорить о наборе Novage. Я очень люблю дарить своим мужчинам эти наборы, потому что даже я получаю удовольствие от того, что мои мужчины пользуются этим набором по уходу за лицом. Мне кажется, мужчина, который следит за своим лицом, вот именно комплексно, вот именно примерно таким набором или таким набором, ну это уже довольно серьезный и думающий не только о себе, но и об окружающем мире и о тех женщинах, которые с ним рядом, чтобы он выглядел просто безупречно и мужественно, и таким энергичным. Итак, поехали дальше. Здесь нам предлагают значит, обновленный дизайн, А что тут у нас в обновленном дизайне. Так, да, все мужчинам предлагают в обновленном дизайне. У нас, значит, с вами, наверное, а, парфюмированный спрей для тела. Ну, это будет легкий такой, легкая концентрация будет. Да, да, да, лимон, корень, имбирь, корень имбиря и бобы тонка. Ну, конечно же. Сражающий, сражающий парфюмерный спрей. И по уходу за бородой. Ну, мужчины, которые имеют бороду, конечно же, они должны ухаживать. Ну, и опять-таки, цены И так поехали дальше. Но тоже мужской набор всего за 299 рублей. Но это здесь у нас с вами, значит, смотрите. Здесь есть, в набор входит... Увлажняющий гель для бритья и пена, и, и, и пена для бритья и умывания. То бишь, э, гель для бритья и пена, а пена еще мы можем с вами и умываться. Тоже набор всего за 199 рублей. Но без коробочки. Без коробочки. Поехали дальше. Ой, сколько для мужчин, столько для мужчин. Ну, правильно, мужской праздник он рядом все нужно что-то приобрести, подарить нашим а, любимым мужчинам тоже набор всего за 399 рублей. Ребят, ну это вообще, а, можно сказать, даром. Так, здесь у нас с вами что? Наверное, шампунь, дезодорант еще мыло. Отлично. Отличный такой набор для мужчины в подарок. И поехали дальше. А, ну и последняя страничка. Последняя страничка, конечно же, всегда... Я раньше любила с последней страницы начинать листать каталог, но сейчас новинки впереди, хочется скорее-скорее посмотреть новинки. И здесь, конечно же, всегда огромнейшая скидка. Очень огромная скидка. Значит, для мужчин идут шариковый дезодоранты, и антипреспиранты, а для женщин шариковый дезодорант, но... Смотрите, это ароматизированные. Если этот шариковый дезодорант, то значит это значит парфюм Divine или там Valore, вот или джордани Gold. То бишь это будет какой-то аромат. Ну и у шариковых дезодорантов у мужчин тоже согласно ароматов, которыми они пользуются. Так что выбирайте. Каталог очень интересный, каталог очень много предлагает нам, очень выгодный каталог. Наша задача теперь в нем просто разобраться. Ну, а я заканчиваю. И с вами на связи была Лотникова Лёля.